Теперь же разместим на нашем фрейме кнопку, при помощи которой можем вводить в наше текстовое поле какую-либо текстовую информацию. Для этого создадим внутри нашего класса MyFrame еще одно поле, в котором мы создадим и панель. Поэтому щелкнем здесь на клавишу Enter, далее PreVate, поскольку мы эту панель и доступ к нему используем только внутри этого класса. Далее панель, это будет просто панель JPanel, такого типа. И назовем ее как-нибудь, например... B-Panel, ButtonPanel, точка с запятой. Теперь же нам эту новую панель нужно проинициализировать. Сделаем это вот в этом месте. Щелкнем на клавишу Enter и далее напишем таким образом. b равняется New, как всегда, и далее j -panel. далее скобки, точка с запятой. Теперь нам нужно на ней поместить ту кнопку, как мы сказали, но сначала эту кнопку надо создать, поэтому напишем так. J Button. Далее назовем ее как-нибудь, например, I Button. Далее равняется, как всегда, new и J Button. Нам нужно вызвать конструктор для создания этой кнопки. Теперь скобки внутри которой, внутри кавычек, нам нужно написать тот текст, который должен появляться на этой кнопке. Ну, конечно же, это будет Insert. Далее кавычки, закрыть скобку, точка с запятой. Теперь нам эту кнопку надо поместить на эту панель. Для этого напишем таким образом, bpanel.add, скобка, и добавляем нашу кнопку iButton, закрыть скобку, точка, запятой. Теперь нам нужно эту панель тоже добавить на наш контейнер. Для этого напишем таким образом, контейнер, наш panel, далее добавить, скобка, и далее добавляем нашу панель bpanel. Теперь же нам нужно позаботиться о взаимном расположении нашей текстовой панели с панелью, на которой у нас находится кнопка. Поэтому кнопку поместим вниз нашего фрейма, поэтому здесь напишем запятую и далее border -layout south, то есть нижнее расположение. Напишем border layout, далее точка и south. Закрыть скобку, точка с запятой. Ну а расположение нашей текстовой области зададим как центральное. Поэтому здесь делаем запятую и далее опять border-layout, и далее расположение уже должно быть, как мы сказали, центр. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, как все выглядит. Для этого Tools, далее Compile Java, скомпилируем. Компиляция прошла успешно. Теперь запустим. Для этого Tools, далее Run Java Application. И вот можно увидеть результат выполнения нашей программы. Наряду с текстовой областью, которая у нас находится наверху нашего фрейма, внизу появилась кнопка Insert, которая, конечно же, ничего не делает. Мы можем на нее нажимать, но ничего в нашу текстовую область не вставляется. Мы на нее можем просто-напросто сами вводить какой-либо текст. Но это наша дальнейшая работа. Закроем теперь наше приложение и попробуем добавить функциональность этой кнопки. Закроем и консольное окно тоже. И вот мы попали опять в наш текстовый редактор. Теперь же для того, чтобы что-то происходило при нажатии на эту кнопку, нам конечно же нужно добавить новый объект типа ActionListener. Но это, как всегда, мы можем организовать в виде внутреннего безымянного класса. Поэтому встанем вот в это место нашей программы, щелкнем на клавишу Enter, и далее свяжем с нашей кнопкой iButton соответствующий обработчик. Поэтому напишем iButton, далее точка, далее add action listener добавить нового слушателя далее скобка new как всегда и далее наш объект типа action listener далее скобки и конечно же создадим его как внутренний класс и поэтому все его свойства опишем тут же напишем фигурные скобки открывающие и закрывающие далее нам нужно написать закрывающую скобку и точку с запятой поскольку все определение вот этого класса происходит внутри вызова метода add action listener. Ну а теперь напишем тот метод, который обязательно, конечно же, должен быть в интерфейсе action listener. Это метод action performed. Поэтому напишем public, далее тип возвращаемого значения void. Возвращаемого значения, конечно же, нет. И далее action performed. Далее скобка, передаваемый параметр action event. Он будет именно такого типа. И далее само название этого параметра. Конечно же пусть будет как всегда event. Закрыть скобку. Далее фигурные скобки, внутри которых теперь нам нужно написать конкретно, что же должна делать эта кнопка. Теперь же внутри нашего компонента текст введем дополнительный текстовый блок. Для этого напишем таким образом. Текст, далее точка и далее append, добавить. Далее скобка. И теперь нам нужно указать какой-либо кусок текста, который мы хотим вставить. Для этого напишем таким образом. Кавычки. Ну и далее, чтобы долго не думать, просто-напросто скопируем какой-либо текст из нашего листинга. Например, возьмем вот этот. Для этого выделим его правая кнопка мыши «Копи». Ставим сюда правая кнопка мыши «Пейст». Теперь закрыть кавычки. Теперь нам надо позаботиться, чтобы вот эти самые кавычки попали в наш текст. Для этого... Мы перед ними должны написать вот такой знак. То же самое перед следующими кавычками. Теперь добавим сюда еще кусок текста. Для этого напишем таким образом: плюс. И далее в качестве продолжения добавим, например, следующую строку. Для этого ее выделим. Правой кнопкой мыши, Копи. Встанем сюда. Напишем кавычки, внутри которых и вставим этот кусок текста. Встанем, правая кнопка мыши, paste. Теперь же закрыть скобку, точка с запятой. Скомпилируем теперь наше приложение и посмотрим, как все выглядит. Для этого Tools, далее Compile Java, скомпилируем. Компиляция прошла успешно. Теперь запустим, для этого Tools, далее Run Java Application. И вот можно видеть результат выполнения нашего приложения. Оно запустилось перед нами. И здесь наше текстовое поле. Пока оно, правда, абсолютно пустое. Сейчас активизируем кнопку Insert. И как мы видим, вот этот текст, который мы хотели ввести, появился на нашем текстовом поле. Еще раз щелкнем, текст увеличился, еще раз и так далее. И как мы видим, весь наш текст все время добавляется один к другому, причем все происходит в одну строку. Конечно же при этом появилась вот эта полоса прокрутки, при помощи которой мы можем в принципе добраться до любого конца нашего текста. Мы можем перейти на другую строку, разбив эту строку на две. Например, щелкнем на кнопку «Enter». Далее, вставить следующую строку мы можем вот, например, в третью строку. Щелкнем на кнопку «Insert». Если мы далее вставляем, то все равно текст добавляется один к другому. И как мы видим, теперь весь наш текст состоит из трех строк, причем первая и третья из них, конечно же, не помещаются на экране целиком. И добраться до них можно только с помощью полосы прокрутки. Но, конечно же, есть другой метод отображения текста, который отличается от того, что мы видим сейчас на экране. Он отличается тем, что просто-напросто та строка, которая не помещается, разбивается на несколько строк, каждая из которых имеет такую длину, чтобы целиком, так сказать, влезла по ширине в наш фрейм. Попробуем реализовать эту конструкцию. Для этого закроем это приложение, щелкнем на этом крестике, закроем и вот это консольное окно тоже. И мы вышли в наш текстовый редактор.